всем привет дорогие мои друзья дорогие мои подписчики гости канала приглашаю вас снова со мной на прогулочку ой какое солнышко вчера был дождик то что я снимала в предыдущем влоге это было позавчера вот но сегодня конкретно с целью идем что-нибудь купить сегодня я лучше выгляжу ну-ка солнышко прекрасное все, что ели в Макдональдсе, уже вышло на просорах туалета. Вот. Всем прекрасного настроения, позитива и так далее. Ну что? Вперед, мои дорогие. Жизнь прекрасна. правда, в этом году осень такая веселая. Ноябрь месяц, солнышко, вон Макдональдс, проехали. <и vuelvaname> ну что, показать вам снова наши улочки немного, пока мы едем. У нас тут рядом с домом а, сразу три магазина продуктовых. Ну, время надо дойти до них, но все равно это считается а, для Европы очень близко. Ну какой номер? Кватро, Кватро, Кватро четыре, четыре, четыре. Сижу и увлекаюсь номера... нумерологией 558, мои счастливые числа, 11, а тут номер, дом 113, <соed> <соed> класс. На улице тепло, сравнительно, муж мой нарядился. И шапку я шапку уже снял мерзляк спрашиваю разве холодно он говорит нет потому что я родился и вырос на море любит более теплый климат в милане попрохладней Ну, не знаем когда теперь к морю Но если делать мне тест только на два дня в гостинице можно потом повторять. Так что вот. Вчера должны были открыть новый магазин в торговом центре. Гиганты, гиганты, гигант по-нашему. Вот. Но в связи с тем, что был дождик, мы не поехали решили сегодня съедет на разведку посмотреть что там такое интересное Вон, вулкану так. так ехали на парковку торгового центра так. Ну что, друзья мои, идем по магазинам, но это другой торговый центр, не вчерашний был Иперкоп, но здесь тоже есть и ОВС, и АКМ, или Пьец и -Италия, ну что-то из этих маленьких, как говорится, не маленьких, магазинов есть свои точки, Так отключаюсь, а то надо маску одевать, не дай бог тут остановят. этот торговый центр Кона. Новые. То есть он существует уже в Италии, но э, открыли вот именно здесь джиганты Вон, Конат Суперсторы. Идем туда. Ну что, тут уже при входе предлагаю Тессору ну, Кона. То есть карточку дисконтную. Он там стоит девушка. Он там можно зарегистрироваться. Ну, если хотите, конечно. Вот ну, тут продукты питания муж думает что у него уже карта этого торгового центра есть поэтому ищет сейчас грузит приложение вот посмотреть сохранилась ли его регистрация смысл этих 10 э, карточек заводить. дошла я тут к лавке эзотерической продукции. Класс! М -м -м, ароматы! Ди фонтанчики. Зайдем сейчас в этот магазинчик, но ну, тут такой запах идет. Скорее всего, все китайское. Да, китайское все. Друзья мои, ну тут все китайское. Смысла снимать нету. Запах один отпугивает, как будто потравили тараканов. <смех> вот так поднялись мы на второй этаж Зара так идем вперед мотиве. Как вам такой образ, как раз такой вот спортивный для меня. А, уже подготовка к Рождеству, как и у нас к Новому году. Иду снова в Тизенис. То, друзья мои я расстроилась я подхожу к продавцу спрашиваю про эту модель которая мне понравилась они говорят максимальное что выпустили это эль если вы хотите то берите мужскую а мужская в микки Мауса? ну не надо что-то серьезное понравилось мне там синего цвета но там кофточка короткая но для молодежи. Дома, когда холодно, чтобы было открыто пузо, ну извиняйте, нет. Впереди зима, отопление в Италии экономят, вот, поэтому надо что-то потеплее. Сколько людей там, смотрите, все столики заняты вообще. Включаюсь. Так, вышло там, где поменьше людей. Мой муж перепутал. В этом торговом центре нету этих магазинов. Вот, Пьец Италия, КМ, ОВС. Либо мы плохо ищем. Продукты купим. Вот. И поедем в другой торговый центр. Подзарядились энергии. прекрасно так ну что друзья мои дошли мы в этот комнат посмотреть цены насколько здесь что выше или ниже по сравнению где мы привыкли покупать Вот сейчас модно такие продукты с глютен. Так, это я уже читаю по-итальянски. Ну, мы едим обычные. Диетику. Яйца, яйца, яйца. Ну, дешевле, дешевле. Но я покупаю домашние по 2,5 евро. 2 евро, био. Так, друзья мои, напала я тут на семгу. 5 евро, почти 6 евро, 79 центов. Так, ну тут 200 грамм, 200 грамм. Ну, в принципе, можно взять, потому что в Евроспине... 100... А нет, я там 150 грамм покупаю за 3 евро. Ну, все равно, в принципе, неплохо. Ну что друзья мои людей тут много потому что только вчера открыли все тут конечно не снимешь но если честно подороже подороже многое что подороже ну здесь зато есть продукты которые полезны для вашего здоровья и вот скидки сразу же наверное скорее всего по их карте действуют надо карту сделать, а потом... Ну, у нас у многих магазинов карты есть. Мы тут не часто бываем, поэтому решили, пока не делать скидочную карту. Вот. Так, крупы. Ну, рис нам дают бесплатно в церкви для плова у меня пока есть поэтому видите их марка прям выпустили конот конкретно продукты с их маркой так друзья мои ну купили мы продукты и для сегодняшнего времени успокаительный чай реласанты и дистинсива на пробу Вот со скидкой сколько он там стоит О, около двух евро вот. едем дальше так друзья мои мы приехали торговый центр исалонка и рядом здесь магазин отдельный увс вот. горчичный в моде желтый. 17,95 почти 18 евро, а кофточка 1520. Ну, около 40 евро. Костерочку найдем. Сейчас танишки примерили. Я возьму. Поменяю. Так. 2 Excel. Excel нету. Хотя, может быть, и ничего. Так, друзья, мои, еще вот эту кошечку хотим померить. Ну, тоже, моего размера нет. Ну, в общем, думаю я. Элька. 48 Элька. В принципе, я комфортно чувствую. Берем. <сёк> а, вот такую кофточку я взяла себе ну как вы видели я мерила ее в черном тоне ну нету сходили мы еще с мужем в другие отделы овс почему-то нашли только в белом тоне в, в пудровом вот в синем, еще там какой-то был но черный разобрали видно ходовой товар итальянцы любят очень этот цвет так ну и тем более это натуральный хлопок сто и цена его сами видите, да, 7 евро 95 центров, около 8 евро, вполне приемлемая вещица для носки, для дома, вот, может, кому-то это покажется пижамный вариант, ну, оно так и есть. А, ну, кто-то спросит меня, что я так долго выбираю себе пижаму, друзья мои, ну, да, ну, да, подошла очень скрупулезно к этому вопросу кто смотрит мои видео знает что я уже два года подряд выезжаю на длительное время в белоруссию в этом году три с половиной месяца в прошлом году четыре месяца меня не было в италии ну поскольку сделал обмен билета муж уехал работать там где сезон туристов ну и так получается что с собой я увожу огромное количество демисезонных вещей естественно что-то я здесь выбрасываю что-то я забираю в беларуси оставляю там по возвращении в италию я докупаю естественно новые вещи это во-первых приятно для души совершать покупки кто любит тем более я всегда одеваюсь в магазинах эконом-класса это недорого выискиваю натуральные вещи чтобы были натуральные нитки хотя бы там 50-40 процентов содержания и считаю, что это правильное формирование бюджета. Скопить на что-то более глобальное только благодаря вот, а, покупкам эконом-класса. Всем всего хорошего. Оставайтесь со мной. Если вам интересна эта тема, пожалуйста, пишите в комментариях. Буду стараться снимать по возможности.